При работе в мастерской возникают такие ситуации, когда на рабочем столе собираются вот такие вот разные опилки, и металлические, деревянные. Поэтому надо, чтобы не порезаться и не пораниться, нужно это все... Вовремя сметать на совочек, чтобы не пораниться. Это наша безопасность. Все сами хочу. Теперь мы так как мы отогнули вот эту кромку 8 миллиметров. Теперь нам надо отогнуть кром кромку 25 миллиметров. И устанавливаем на роликовом листогибе на шкале 25,5 миллиметров. Сейчас мы это и сделаем. Ставим 25. так. Закручиваем. И теперь... Прикладываем к нашему металлу и начинаем отгибать уже кромку 25 мм. Чуть-чуть вот сюда наклонит, ну, и же видишь, что вот так плохо видно. Вот так вот будет лучше. Вот я потом буду все. Вот эти крайние места. Они. Так вот потихонечку поднимаем. Потихонечку, потихонечку. Ролик хорошо катает. Мы поднимаем. Не, можно вот так двумя руками поднимать. Ну, главное, чтобы прижимать полностью, чтобы у нас он не выскакивал с нашей линии. Вот. Ну, так ролик в элистраге никакой тяжелый, и надо понимать, что мы будем поднимать отгибку 35 миллиметров не под 90 градусов. А немножечко меньше. Где-то на градуса 3. Вот таким образом мы Это же потом будет фильм снят целый. Так, снимаем, снимаем, поднимаем, поднимаем. Вот, поднимаем медленно, потому что сразу поднимать не получится. Вот он уже чувствуется напряжением. уже. Вот, операцией, когда мы делаем Вот все максимально. Железо все равно имеет столистость. И как мы его не будем гнуть, у нас все равно будет не 12, а 87 градусов. Ну, таким образом мы отогнули. И на этом. Ну что еще можно? Можно руками еще подгибать чуть-чуть очень столистая руками не особо-то получается так. ну вот так вот сбоку если посмотреть то оно получается немножко не совсем ну попробуем сейчас еще ролику приподнять так. Вот, роликом получается лучше. Вот видишь, так как здесь уже этот нескошенный ролик, вот такой может быть дефект такой. То есть мы даже с этим роликом немножко уже даже. Поэтому надо аккуратней. Аккуратней. Ну все. Эту сторону мы отогнули. Проверяем теперь по нашей. Так, снимается теперь вот так. Так, проверяем, здесь у нас 25, здесь у нас 8, поднято, поднято, отогнуто сюда, все правильно. Теперь мы переворачиваем и будем отгибать уже вот эту сторону, то есть справа, П отгибка, P отгибка у нас 45 миллиметров. Так мы сделали нашу отгибку с левой стороны. С левой стороны у нас отгибка 35 мм. Это отгибка Г. Отгибка. И теперь нам надо сделать отгибку на правой стороне. То есть отгибка у нас здесь большая, 45 миллиметров. Начинаем теперь отгибку по отгибку. По отгибку у нас 45 миллиметров, Вот она. И у нас, соответственно, она находится вот здесь, с правой стороны. То есть, размеры у нас все на металле. Для того, чтобы нам не перепутать, не отогнуть в неправильную сторону, мы держим наш, нашу развертку против картины перед глазами. Переворачиваем нашу картину. И теперь... Мы ее немножко выставим, где-то сантиметров на 60-70 и закрепим, чтобы у нас она не болталась. С правой стороны и с левой стороны. Берем теперь наш роликовый листогиб. Так, ставим, чтобы нам было понятно, какую нам куда сторону гнуть. И сейчас будем отгибать кромку 8 мм. Ну, по поводу отгибки, есть разные варианты. Мы можем, первый вариант, мы можем сначала отогнуть, допустим, вот эту кромку. Но ну, условно говоря, если у нас здесь ширина 45 мм, здесь 25 здесь, соответственно, 20 то есть мы можем сначала отогнуть вот эту кромку, вернее как, отогнуть сначала вот эту кромку наверх, полностью вот эту, взять 45 раствор. Подняли ее, а потом уже отгибать 20 мм. Давайте так и сделаем. То есть мы сейчас отогнем кромку 25. 45 миллиметров. Сейчас мы поставим на роликовом листогибе 45 миллиметров. Раствор возьмем вот так вот. 45. Так. И устанавливаем его на железо. Проверяем. Проверяем. 45. Инструмент, которым вы работаете. Вот сейчас мы... ...пять. Мы начинаем отгибать. Так, сначала мы отгнем... Правильно Александр подметил, что у нас на линейке был один сантиметр. сантиметр у нас был отрезан. Конкуренты нам. Поэтому мы сейчас дело это исправляем. И чуть-чуть подальше, чуть-чуть подальше. Ольга вот. и идет легко. Вот отсюда ты видел, как я работал? Встаешь вот отсюда правой рукой и потихонечку вот так... Отлично. Можно одной рукой, можно двумя руками. Саня, ты как это самое. Вот как... И вот так, как ты напряженный, так никто не делает. Делает вот так. Вот видишь, правой рукой держишь. И постепенно вот так поднимаешь. Вторую руку держишься за... Хариби. Берешь, левой рукой держишься. И постепенно наверх поднимаешь. Вот. Отлично. Отлично. Ну все, максимально, максимально больше он не возьмет.